Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель фэн-шуй школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем знакомиться с летящими звездами на 23 год, и у нас осталась еще одна звезда – четверка. В предстоящем году четверка прилетает в центр. Сектора у центра нет, это просто точка в пространстве поэтому годовой звезды 4 нет внутри наших помещений. Звезда в центре оказывает только фоновое влияние, задает тенденцию года. Жесткая энергия пятерки сменяется на более мягкую и миролюбивую. Четверка связана с академическими достижениями, романтикой и сексом. Центр совсем не способствует процветанию этой звезды, поэтому тема неверности, разоблачений и скандалов на этой почве будут периодически появляться в медийном пространстве. Эта энергия может приносить проблемы в отношениях, создавать конфликты из-за чрезмерности в разного рода удовольствиях. Поэтому стараемся ее не использовать, когда она прилетает в энергии месяца. Только в марте и декабре на юго-западе и в ноябре на севере четверка проявит свои лучшие качества, активизирует социальную жизнь, принесет успехи в творчестве и образовании. Кроме того, она усиливает сферу романтики и наделяет нас особой привлекательностью. Итак, друзья, подведем итоги. Максимально используйте в этом году энергии юга, севера, запада и юго-запада. Делайте активизации, организуйте спальни в этих секторах, используйте комнаты, в которых двери расположены в этих направлениях. Не забывайте про звезды месяца. Они могут усилить как позитивную энергию, так и негативную. Все, что размножается, это очень-очень важно. И если это единица, восьмерка и девятка, это супер, и это будет хороший год. Лучше, конечно, концентрироваться на хорошем, однако и плохое полезно исключить. Если вы сможете уйти от влияния плохих звезд, ну хотя бы от пятерки, вы уже не зря потратили время на наши обучающие видео. Используйте корректоры, не тревожьте стены стуком, не копайте, если есть такое предупреждение. Очень многое зависит от наших собственных действий и решений. На этом мы завершаем серию видео о годовых летящих звездах на 2023 год. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем добра и света в наступающем году. До встречи!